Уважаемый ресторанный глядящий, мы не так давно подписывали стратегическое соглашение с Легкотровсран-Газпромом, в рамках которого уже проведены работы по Восточной Сибири, в Красноярском крае и области в прошлом году.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 Амур Табаров, Хафиз Гараев, Андрей Багаудинов, Вячеслав Василенко, Универньюз.